Здравствуйте, с вами канал интернет-магазина Blinky.ru и это обзор на флейту Тревор Джеймс уникальные инструменты для школьников, для студентов и для профессионалов. Рассмотрим более подробно. Флейты Тревор Джеймс – одни из лучших инструментов в соотношении цены и качества, и каждый может найти модель по своим требованиям и вкусу. Каждая флейта упакована в фирменную стильную коробку, в которой деревянный футляр утеплен мягким чехлом. В комплект входят две протирки для внутренней части и полировки, наплечный ремень для чехла, деревянный шомпол и заглушки для моделей с открытыми резонаторами серия 10x ученические модели с закрытыми резонаторами доступны в трех комплектациях с прямой головкой с изогнутой и с обоими головками изготовлены из никель серебряного сплава и покрыты серебром в обзоре мне помогает Мариана мурзина Серия Performer – инструменты для более опытных исполнителей. У модели Privilege маркировка PF, губки сделаны из серебра. модели Контабели, маркировка CF и серебра сделана вся головка. У модели Виртуоза маркировка VF, из серебра сделаны корпус и головка. Серия Performer может поставляться с дополнительными опциями. С C-коленом в означает H, открытые резонаторы в маркировке означает RO и наличие мимеханики, механики означает E. Серия Recital профессиональные флейты ручной работы. Модель R2 с паянными тональными отверстиями и посеребленными клапанами. Модель R3 сделана полностью из серебра и головка работы Flute Makers Guild of London. Марьяна что скажете про эти флейты? Отличные флейты замечательные для начинающих, для студентов и для профессионалов. Для начинающих отличается тем что они без резонаторов и также в комплекте есть изогнутая головка. Студенческие флейты отличаются тем, что у них уже есть резонаторы также есть различные комплектации что есть си колено до колено с резонаторами без резонаторов как вам удобнее. Что такое Си, колено и до колено? Расскажите, пожалуйста. На профессиональной флейте вы можете заметить, что это колено длиннее, чем это. То есть здесь присутствует еще нота Си, малая октавы. Угу. Но для начинающих она, в принципе, не нужна, поэтому эти варианты очень хорошо подходят. Флейты Тревер Джеймс отличается от других фирм тем, что у них тройная металлизация. Это влияет на долговечность инструмента, а также на качество звука и ее красоту. А также у нее тихая работа механики за счет войлоков. Спасибо большое, Марьяна. Это был обзор от интернет-магазина Гремки.ру. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!